СММ Сибирь это седьмая ежегодная конференция по СММ Крупнейшая за Уралом Это конференция в первую очередь для СММщиков Для таргетологов, фрилансеров Ну то есть в основном все, кто связан так или иначе С продвижением, там, владельцы бизнеса То есть это все вот для них Я приехал на фестиваль почерпнуть каких-то новых кейсов, посмотреть, как работают современные инструменты, узнать, как в текущей ситуации развивается маркетинг. Я стараюсь не пропускать такие мероприятия, чтобы быть больше в тренде. Хочется узнать новинки, послушать о трендах современных. Рынок очень динамичный, он меняется буквально каждый день, и поэтому всегда нужно оставаться актуальным и отслеживать все новинки.